Мы зашли в мечеть, значит, тут такое правило: при входе в мечеть ты снимаешь обувь. Здесь везде ковры и два этажа мужских, один третий. Три... А, Коля, а мы на второй этаж женский, получается, да? Здесь второй этаж женский, это мечеть имени матери Рамзана Кадырова а мани Кадырова вдовы. Ахмата Кадырова. Значит, это уникальная мечеть в том плане, что она построена турецким архитектором. Построили ее очень быстро за три года. И она в стиле хай-тек. Значит, для женщин здесь отдельный вход. Мужчины и женщины вместе молиться не могут. Мужчины внизу. А женщины вверху. Пойдем сейчас посмотрим что-то внутри.